всем привет сегодня будем готовить очень простое и быстрое блюдо лапшу из кабачков необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео кабачков обрезаем хвостики разрезаем вдоль пополам а затем с помощью ножа для чистки овощей Нарезаем тоненькими пластиночками, такими похожими на лапшу. Пластиночки не должны быть прозрачными. С морковкой поступаем таким же образом. Разрезаем ее пополам, а затем ножичком для чистки овощей. Режем тоненькой соломкой. Укроп измельчаем ножом. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в нее масло, ждем пока она нагреется и выкладываем туда лапшу из кабачков. Жарим полторы минуты на сильном огне. Перемешиваем и добавляем морковку. Жарим еще полторы минуты. Снова мешаем и оставляем жариться на 2-3 минуты. Затем содержимое сковороды солим, перчим. Добавляем специи для овощей, измельченный укроп, выдавливаем чеснок, хорошо перемешиваем все. Накрываем крышкой, выключаем огонь и даем блюду настояться 2-3 минуты. Ну вот и все и полезная лапша из кабачков готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал